с этим микрофоном опять как дурак но ничего Вот сегодня видите 230 человек уже собралось давайте мы с вами поговорим, сегодня у нас как говорится наш дорогой уважаемый гончар выделил время на, на беседу и на ответы на вопросы с вами но для начала я конечно вы сейчас мне будете говорить что я тут не даю слова, болтаю нет, я буду вообще молчать как как как мышь. Не, ну все время пишут, что я там все время трендю, потому что я болтливый. Он просто Балабол. Дополняем друг друга а, Пустомеля. Какие еще такие красочные эти эпитеты можно подобрать. Сегодня вот небольшой стрим. Какой-то я проводил, там какой-то замечательный человек. Не слушайте этого пустомелью а сам слушает. Вот, думаю, а сам ты что слушаешь? Вот это мне больше всего нравится. Думаю, ну не слушаешь, да. Что пустомеля, ладно, что, я не возражаю. Ну вот сегодня, знаете, созвонился с шаманом. И он передал, как говорится, сообщение для вас. Не знаю, будет ли слышно. Сейчас я такое хорошее, житейское, чтобы вы не волновались. Да, здравствуй, мистик мой друг, здравствуй все друзья, которые... Около нас, которые нас поддерживают Вот так, коротко, по-житейски только Вот сейчас могу поговорить Вот сижу, печку топлю Холодно у нас под 50 Дрова водоворону заказал вот он. Ну деньги, чтобы он мне прислал Вот он бегает, летает Как говорится О дровах хлопочет Ну вот такие вот дела Житейские, здоровье нормальное У меня Ну как, все нормально, ребята, пока Нормально ну вот видите не знаю вы слышали тут удалось микрофон там показал это но ну, в общем-то видите шаман в нормальном расположении духа но он как говорится как бы сделал свой выбор заявил что хватит ему там где-то отмечаться какой-то конторе, ну, видимо, звонил, я не знаю что. Надоели ему эти, как бы, как их назвать? Поэтому вертухай, скажем так. Надоели ему эти вертухаи, которые там небось и машина у него там стоит обычно, и всякая эта дрянь. Надоело ему это. Поэтому давайте, друзья мои, поддержим и энергетически, и морально, поддержим шамана, чтобы он почувствовал какое-то тепло наших сердец. Ну и если кто может действительно там какую-то защиту поставить вокруг него, чтобы какие-то события не происходили. Мне кажется, что это очень важно сейчас. Ну и не забывайте, что не просто так шаман проснулся в эти, в эти дни, как бы, в вот свое там заявление, программу, такую достаточно жесткую, что, как говорится, за все хорошее против всего плохого. Я с ним совершенно согласен Я тоже за все хорошее против всего плохого Но сегодня значит, у нас с вами вот уже 700 человек набралось Давайте поговорим с Гончаром Он сейчас, наверное, ну, вступительное слово скажет А потом вопросы на ответ Ответы на вопросы Ответы на вопросы, а я буду вообще молчать Вот Если за каждое слово буду себе под подзатальник бить Лищелман. Все, друзья мои, давайте. Передаю микрофон гончару. Как знаете, мне вообще самому смешно. Ну просто другого нет у меня, вы простите, я его взял тут. У жены в этом, в караоке спер. И теперь тут перед вами выступаю. Ну все, давайте я а тут действительно уже болтаю. Добрый день всем. Что вступительное... Ну, в принципе, все по, по видео, которое я выпускаю, выпускаем с мистиком, там понятно. Значит, хочу насчет реперной точки 30 декабря сказать. Значит, смотрите, с 29 на 30 ну, всем понятно, что будущее как бы не определено. И вот эта точка с 29 на 30 то есть, это вот развилка дорог, либо пойдет, скажем, совсем плохо, либо пойдет совсем хорошо. То есть, в это время... Грубо говоря, высказать намерение на наше развитие То есть там, насколько мне прошла информация То есть порядка 700 человек, но я думаю нас больше Высказать свое намерение определенное То есть какое намерение И это намерение может произойти, грубо говоря, в ближайшие два дня То есть, но, но, как говорится, на следующий год у нас будет праздник получится, Может получиться даже вплоть до такого Поэтому свои намерения, ну, скорее всего, лучше после стрима уже в комментариях Какие-то, чтобы мы могли как-то ну, сформировать вот это намерение. И потом уже с мистиком, или мистик уже подскажет, как это намерение сделать, чтобы было ну, грамотно, коллективно. Ну, примерно так. Что-то есть там? Так, ну, теперь, значит, вопросы. Так, Виктор Семов, Хочу знать, кто такой Махатм... Море это я, осветите, пожалуйста. Гончар не знает, кто это такой. Я тоже, честно говоря, не знаю. Хотя, наверное, человек замечательный. Поэтому буду читать все вопросы без этих. А то кто-то будет обижаться. Сейчас тогда. Ну, Махат мы не знаем. Поэтому Гончар говорит, не знаю. Если вам по душе. И то, что он говорит, то смотрите, берите информацию, то есть в любом, в любом есть информация, единственное, не зависайте, вот как говорит мистик, не зависайте, то есть взяли информацию, прогнали через себя и дальше пошли, потому что у нас много знаний, то есть и взять хотя бы там по крупинке, это тоже уже как бы ва ва ваше окошко, то есть эти знания. Так, Лариса Миронова тут пишет по 100 сообщений уже, поэтому скажем, хотя вопросов в этом нету. Пишет, первым делом шаману нужно связаться с империей Драко и заключить договор от имени человечества на аренду земли сроком на миллион лет минимум. Знаете, вот эти все договора с империей, драку, мы уже вот заключили какие-то договора и до сих пор маемся. Поэтому я не думаю, что надо с кем-то заключать договора, надо на себя ответственно взять и сказать, что не надо на аренду брать. А мы наша... хотим здесь и сейчас жить нормально. Это наша земля. Да, это наша земля, не какие-то драка, хренака, ну как, как бы их не назвать. Не хочу, вот оскорбил замечательную целую империю, будет мне теперь на орехи. Чувствую, ночью придет мне банда драка, ну не банда, отряд. И наваляет мне. Ну, заслу... наболтал, отвечай. Согласен. Поэтому извините, Лариса Миронова, если я драка, обидел. Хотел на свою шею получить. Вот видите, вот, вот язык, враг мой, видите? Вот. Начал болтать. Обидел целую империю. Теперь, теперь неизвестно, что будет. Так что, так, ну, где вопросы, друзья мои? Веселый тигр говорит, что микрофон у меня классный Спасибо. Ну, я сам смеюсь и маюсь. Извините. Так, Господи, а где же вопросы, друзья? Добрый день, передайте, пожалуйста, обращение к гончару, помочь выкурить китайцев с Сибири, прекратить ее грабить. Ну, сейчас снегом завалила Сибирь-то, морозы там хорошие идут. Это один из вариантов, что мы пока на данный момент можем сделать силой природы. Китайцами займемся чуть позже. Сейчас основная задача здесь решить с олигархатом, который есть. Ну и китайцы тоже подвержены этому же олигархату и будет рушиться все. Ну, а дальше там на местном уровне смотрите сами. Я просто уже замечаю, допустим, кто работает, ну, конкретно, вот, по методикам, по всяким, не по методикам, рекомендациям, скажем. Получается, что там, вот, скажем, с приставами поработали, весь коллектив ушел на больничный. Там работали с прокурорами, с судьями, с МВД, получается, что судья выдал правильное решение а в мвд 50 процентов личного состава ушло на больничный то есть это все от ваших намерений зависит не надо там думать что я там еще кто-то мистик вам сделает это вы сделаете сами сами сделайте что вы хотите ну, в общем в то есть не надо ждать у моря погоды, а хотя бы выразите внутри себя намерение. Скажите, что я хочу, это чтобы, моя земля. чтобы я Сибирь, в Сибири не было посторонних вот этих паразитов, которые уничтожают и грабят ее. Кто бы это ни был, китайцы там или э, наши же тоже есть какие-то, которые... Э, да, какие-то бизнесмены, которые вырубают, выжигают. Кто это? Китайцы выжигают. По-моему, в прошлом году поймали аж руководителя района с этим. С, с канистрой бензина. То есть уже даже нет, сиди себе там и так что вот руководитель района, что денег, что ли, мало? Нет, вот надо поехать и самому поджечь. Это означает, что бесноватый он, то есть ну, совершенно неадекватный даже для с позиции зла поступок. Поэтому, Валерий, хорошо сказать, типа, ну давай, гончар, сделай-ка нам, сделай красиво. Ну так на, на деле. Надо хотя бы вот себе сказать. Это моя земля. Вот вы сидите, это мой дом, там, квартира, участок, вот там, какая-то даже избушка. Это мое, а не китайское. Так, опять я болтаю. Где ваши вопросы? Так. Саша Ветров. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вызвать капюшонов и отдать подключки, а то не получается. Дорогой Саша, мы сейчас у нас встреча с гончаром. А вот про капюшоны. Ну, сделаю видео или в каком-то стриме Давайте сейчас по делу Так, приветствуем, приветствуем Скоро разрушу все эгрегоры Какой-то Z хочет разрушить все эгрегоры Но это невозможно, потому что эгрегоры Это все-таки объединение энергий То есть мы же не можем все, как говорится, капсулироваться И сидеть отдельно от друг друга О, Валера Щербинский, вопрос Гончару Правдивое ли описание и структура пространства, описанные в славяно-арийских ведах, можно ли эти знания налаживать на работу с энергией, благо вам? <coughs> не, не искал я сильно веды, тем более по структуре. Это, мистик больше, наверное, знает. Знаете, мы вот, видите, вы прямо... Давайте еще какую-нибудь википедию там или откроем сейчас и будем, ну-ка, Гончар, скажи нам а вот это ты знаешь? А знаешь вот такого гражданина? А вот этого? И вот мы будем, давайте мы его поэкзаменуем, скажем, что ты? А что ты не знаешь-то? А... а мы знаем, а ты не знаешь значит мы типа круче Все это ерунда, то есть Гончар что он говорит? Что надо работать работать, он не говорит, что он там себе Ленинскую библиотеку запихнул в голову и, и, как говорится, перечитывает эти книжки. То есть он чувствует энергию и воплощает те намерения, которые проходят через него. Вот в этом сила. А как правильно ли это славянский? Вы путаетесь всегда в этих... Все Эдем. время теорию путаете с практикой. Работаете практически. И сами видение свое откройте и поймите, правильно ли это или нет. А всю жизнь, читая книжки, мы становимся... Не становимся умнее, мы просто кружимся на месте. Я поддерживаю мистика, просто я хотел сказать, что мы живем здесь сейчас на этой Земле, вот на данный момент, то есть вот вокруг, что нас окружает, кто видит, кто не видит, но мы способны вот на этой Земле вот конкретно, то есть я, да, есть другие мировити, и другие и те в некотором плане воздействуют. Но каждый находится на своем месте, даже если вы ничего не видите и не знаете. Ну, раз остальной мир и прочее, то это не обязательно. Вы находитесь здесь, сделайте вокруг себя какой-то райский сад условно, то есть то, что будет благоухать, и оно раздвинет вот эти границы, уйдут. То есть мы создаем вокруг себя то, что мы хотим, и вот, вот эти вот все страхи, которые на нас нагонят, мы нагоняют специально, чтобы вы видели это как бы ужасы вокруг себя и притягивали к себе же. То есть, если изменить вот этот страх убрать, и просто что вот, вы живете здесь, и, ну ладно, там бывает, кто-то умирает, где-то падает. Но вы вот на данной территории, которую вы взяли под свой контроль, на вашей территории все благополучно и счастливо. Так, Анна Игнатьевна пишет, Игнатьева. Тева, извините. Вы одной в одной деревне с ним живете. Ну, это ну, могу в... я ответить, что в разных ну, деревнях в, мы в, живем. В одной, в одной Ярусь называется. Да, вот видите, это... Гончар говорит, что Ярусь, это вообще вот вся наша земля, это одна большая деревня. Но так мы живем в разных местах, и для того, чтобы приехать ко мне, ему надо было достаточно долго, и были препятствия. Не пускали его, как говорится, матрица не пускала, и поэтому задержались чуть-чуть, извините так наталья расщупкина жесткая женщина пишет гончар зачем личика как гюльчатай прячешь ну друзья мои а зачем ему подставляться под, под удар на него и так между прочим идет волна это я так сказать как говорится дядька привычный он меня и пёс тут на защите стоит но и мне тяжеловато знаете вы же тоже, вот у вас даже ник без этого, без фотографии. без фотографии. Тоже получается, вы тоже свое личико прячете, даже вот такое, виртуальное. А значит, гончар должен выступать как... Э, я вот перед вами выступаю. А гончар говорит, видео вам составляет... Э, вот, вот и все. Вот это, это его, так сказать, стиль. его это Есть соображения какие-то. Он же не должен плясать под чью-то дудку. Он просто помогает вам, себе, нам. Вот и все. Поэтому. Так. Мастер, у тебя удрученное лицо. Светных лучиков тебе и счастья. Благодарю вас, дорогая Елена Файн. Ну, удрученный, помятая, лучше сказать. Помятая, как говорится. А мы... кто-то скажет, да этот мистик, он же с похмелюги. Это есть такие. Они там небось это, в одной деревне с гончаром живут. Вчера, как говорится, надрались этого самогону. И вот теперь начинают нам тут парить мозги. Вполне, видите, тут любое дело можно так повернуть, друзья мои. Я эти дела запросто всегда знаю и иду навстречу им. Потому что, знаете, хорошая демоническая школа. А там можно придираться ко всему, к лицу, к внешнему виду, просто сказать, а что ты это говоришь? Придираться к словам, цепляться и сказать, а ты знаешь вот такого? Ты волосатого знаешь, а это авторитет. В наших краях. Вот и все. И человек хоть он будет профессором. Хоть он любые там духовные сразу думает, о чем мне вообще говорить, о чем? Знаете, вот, кстати, Путин. Что там про Сейчас я А, подожди, подожди. Гончар. Вот, наконец-то вопрос нормально а то мы занимаемся какой-то этой дребеденью Гончар, вопрос. На шиесе вроде начались движения в сторону рекультивации, но хотят снести лагерь активистов. Что вы видите? Вот. Ну что, борьба там еще пока продолжается. То есть, то, что видимость рекультивации, и задача это зачистить, насколько я... Ну, информация подтвержденная, что прямое указание снести лагерь. То есть уже не ЧОПовцами и полиция, а именно вот этими, как скажем, рабочими. Что, ну, они остановились, насколько я знаю, в двух метрах от лагеря, то есть где там посажены деревья. то есть, Ну, стоит, держим пока, держим. То есть расслабляться рано по ШИЕСу, потому что подали в суды, и этот суд может отменить и рекультивацию, и все остальное. То есть сейчас рекультивация на данный момент по закону приостановлена, если так. Так, а что вы думаете о манифесте свободной воли? Ну, опять мы законы какие-то. Вы вольные люди, вы вольные. Сами принимаете на себя решение. Даже если вам кто-то сказал что-то сделать, в любом случае вы будете отвечать за свои действия. То есть сослаться на кого-то или на что-то не получится. Вот все объединение в некотором плане. Но я говорю, вот есть дело какое-то. Нравится вам? подключайтесь к этому делу, не нравится, следующее дело, допустим, кто-то запустил и не нравится, не надо туда лезть условно, то есть суть, вот и есть ваша воля, то есть вам нравится, вы поддерживаете это направление, хорошо, нет? то есть вам все равно отвечать за ваши действия или бездействия, то есть вот это все и воля, она, она есть изначально, какой еще манифест может быть, то есть любой документ или подписание, любой, это уже опять договор с кем-то, а любая клятва или договор, он, он рано или поздно будет нарушен, то есть. Так, э, подробнее о потоке, о котором Гончар вчера говорил, можно рассказать. Можно как-нибудь к нему подключиться. Ну, это, видимо, как луч Ну, это луч идет из центра галактики, то есть, и он проталкивается там, скажем, достаточно мощными силами. Единственное, что вот, э, так скажем, Гончар, который, этот, а, с его слов, скажем так, этот луч занимает пространство всей Земли. То есть, он одновременно, он настолько широк, что закрывает всю Землю единственное было препятствие, что стояла какая-то установка, которая мешала проникновению. Ну, то есть смысл в том, что типа в этой установке было, что этого луча на землю не надо. То есть вот такая была установка в этой системе. То есть я так понял, что удалось все-таки ее убрать, и там какие-то еще есть ну, такие мелкие элементы. Ну, то есть это уже почистить остается. Но он спрашивает, как подключиться? А как подключиться? Вот это через дыхательную практику, которая есть у мистика, она есть. В принципе, просто вот эта дыхательная практика, то есть у кого была сила и воля, они пробивали вот эти все защитные рубежи, они подключались как раз к этой энергетике. Просто сейчас она начинает уже влиять непосредственно на Землю. То есть, если вы будете заниматься вот этой дыхательной практикой, это есть подключение. Так, Ирина спрашивает, я про такую развилку уже слышала. Это должно было произойти в ноябре. Ну ноябрь уже прошел сейчас сейчас ближайшие получается вот на 29 30 ну то есть есть недоверие то есть есть недоверие говорит все время вот, вот вот вот вот должно свершиться вот вот а все не свершается ну, вообще-то было что я должен был прийти еще в июле в августе но я причем почему-то пришел в октябре Так, в конце декабря в кремле собираются проводить обряд в поддержку путина ну, ну, мнение. А ну, <с <с ну, собираются ну, и собираются, ну, они ну, собираются. Ну, не, если не скажем, скажем когда-то, ну, я не знаю, просто с какого-то сайта, когда пробивали якобы защиту Путина, там было, что защита Путина очень мощная, и она была основана на любви народа. То есть, когда он пришел, он создал эту любовь, создал эту защиту. Поэтому, в принципе, может, попытка номер там, я не знаю, какая вот. По защите еще раз народа попробуют сделать ну они все время проводят эти эти обряды Вы не думайте что это так то есть там работа ведется я бы сказал круглосуточно так Муму ждет подзатыльник видимо мне за это за болтовню ну тут тут только успевай на самом деле поэтому извините так вопрос от пчеловодов что с пчелами вот чего, вот этот, который, химия этот, травили, да, в этом году было. Почти шмелей не было первую половину дня, ну, смысл смысле, лето. И потом пчелы были мелкими, но все-таки к концу осени они все-таки появились. Шмелей я заметил. Ос не было, да, вот это точно. То есть ни с арбузами, ни с чем. Хотя, по, ну, одна или две осы все-таки было. Ну, ну, очень было. То есть, если по сравнению с прошлыми годами, осы вот точно исчезли. Так, опять же Наталья Расщупкина не унимается и говорит Гончар, как бабушка, надвое говорит, либо очень хорошо, либо очень плохо. Ну А, -а, -а как он говорит? Я знаю, что будет все хорошо, но как говорится, в любом нашем деле должен быть пути отступления. То есть, даже стопроцентное якобы обычно срывается. Поэтому в любом деле есть варианты. То есть и когда ты знаешь, что этот вариант, допустим, может пойти по этой системе, ну, то есть в одном направлении, в втором, а все-таки лучше вот по этому. И да, вот, который наиболее лучше, лучше идти по этому. И в принципе, это вот этот, что хромой, то есть у меня нет четкого плана действия. То есть я сегодня, может, одно, завтра второе споткнулся, там, как говорится, по башке получил, значит, не туда пошел. <laughs> то есть может направление поменяться в другом плане. Поэтому мы... Как бы, скажем, не сто не процентов не идем по этому. То есть, вот вы хотите, когда говоришь сто процентов, точно включается противоборство и матрицы, и всех, и кто там, что надо вот именно остановить, и она не останавливает в этом направлении. А когда предположительно говорит, что это пойдет, тогда оно быстрее проходит в намерениях, и, самый, и оно реально, ну, как бы, материализуется. Да, вот видите, что нет, Вселенная всегда противоборствует. Почему вы думаете, что всегда вот эти ну, пророчества очень часто не сбываются? Ну, вот так вот. Они как бы в долгую могут сбываться, а в, в короткой перспективе они, кстати, обязательно бывают на противоположное меняются. И мы говорим: о, ну, что-то такое, все не так, все не так. Что-то вы все вы врете. Ну, тут никто же не убеждает вас, что прямо. Все именно Вселенная это энергия. Здесь не полочка с этими, с книжками, не библиотека, где все расписано и как бы все определено. Сегодня одно, завтра другое, это энергия, это волна. Она пульсирует, она идет. Поэтому как сказать, что это, что будет? Вот Гончар вам и говорит, что все может поменяться в любой момент. Вот вы сейчас скажете любое слово, знаете, может изменить состояние. А тем более. Когда вы скажете, что вот такого числа произойдет вот это. Земля налетит на небесную ось, как, знаете, в фильме «Собачье сердце». Нет, она не налетит. Ну, я, в отличие, всегда держусь в середине, как говорится. И нашим, и вашим весело спляшем. Поэтому на самом деле будет по-разному. По-разному. И плохо, и хорошо. И это не значит, что что-то произойдет такое. Все будет происходить. Потом мы будем только удивляться и рассуждать, как это будет Опять болтаю я. Так, Елена Касатонова, более такой вопрос. Прагматичный. Всем добра. Подскажите, пожалуйста, что будет с рублем в следующем году? Можно, может, лучше сбережения хранить в долларах? Ну, <coughs> система, система финансовая еще мод просуществует ну, года 2-4. Дальше все равно будет переходить на другую систему. Поэтому, что с рублем? Ну, по прогнозам 120. Дальше думайте. Единственное, что доллар этот исчезнет самым последним все. Ну вот видите, то есть что рубль не очень твердый, да, к сожалению. Поэтому если уж у вас есть лишние деньги, которые можно как бы ну хотите хотя бы хоть как как-то сохранить, то лучше наверное перевести в более ну такую стабильную валюту. Это вот как знаете. И в 90-е годы вы, наверное, жили и, и, и потом, и всегда вот это было Что вот-вот, вот-вот Доллар рухнет, и все И рубль станет, как говорится, один рубль Станет равен одному доллару Но вот прошли, прошли уже с 90-х годов Уже 30 лет А ВОЗ и ныне там Все это Так, Добрый Молодец спрашивает Когда закончится Ну вот это заболевание Поясните, пожалуйста заболевания ну и данные, которые было симулировано, но сейчас хотят вести боевой, так что будьте аккуратны. Кстати, про то, что вот сейчас Англия якобы схлопнулась, там, в принципе, я проанализировал ситуацию, то, что мы работали вот, так скажем, с коричневой крысой, рыжей крысой, и когда пустили по системе скажем так, огонь как в ту, так и в другую сторону. Получилось некоторое разрушение, и, грубо говоря, для защиты матки получилось схлопывание. Некоторые комментарии было, что матрица с -с сложилась чрезмерно до точки. Но то ну, пробить ее дальше туда ни никто не может. Поэтому, то есть как вариант, вот то, что там Лондон сейчас закрыт, то есть это некоторая защита матки, ну или реперной точки их, ну, которые управления. Ну и вот наша реперная точка которая рыжая то есть ну, в принципе здесь тоже идет то есть от него то есть вот это вот скажем сеть матричная то есть она погибнет во время питания то есть и когда мы посылаем именно во время питания какую-то яд она схлапывается Единственное у них есть защита что она может схлопнуться вплоть до самой матки чтобы сохранить некоторое свое то есть защиту ну вот видите, оказывается, в этом, э, в кризисе в Англии, как говорится, Гончар вместе с вами приложил свою руку. Я даже и не догадывался, думаю, опа. И я мне даже как-то, думаю, о, все, Англия, пошло-поехало. А оказывается, это вы тут на Ну, Гончар, скажи, почему последние полтора года вижу одинаковые цифры везде? 12, 12, 11, 11, 10, 10, видимо так. Такая парность. Синхронность. 12, 11, 12, 11 Ну, 11-11 это, в принципе, так скажем... Вообще, 11... 1 и 1 это два лидера противоборствующих. Не, ну, именно одинаковые цифры. Не, ну, я понимаю, а но... Почему-то... То есть, какие-то пары... 1-2, 10 Ну, 10 тоже лидер. То есть, борьба, видимо, скорее всего, каких-то лидеров будет. определенных. Как между собой, так и между какими-то группировками. Ну, если по нумерации... Вот, и при этом 1-2, получается, лидер энергии. То есть 12-12, в принципе, может быть, даже это в некотором плане мы с вами. Так. Веселый тигр спрашивает. Мистик, спроси у гончара с 24 на 25. Все в силе. Все, костры все разводим. разводим. какое время лучше? Ну, это как Новый год, в полночь. То есть у каждого время свое мы же живем. Ну, все пример. равно в полночь, оптимально. Зажигаем костры поддерживаем нашего Прометея, который блокирован. Ну, то есть это грубо говоря то, что пришел луч сверху, это как некоторая обратка, что мы на Земле принимаем, то есть и что мы здесь есть, как бы сигнал наверх тоже сам. То есть и при этом при кострах можете, то есть, ну я думаю, мистику может выпустить что при сжигании, ну при кострах может сжигать некоторые, то есть свои старые привязки, страхи и прочее. Так, тут сложный вопрос. Наталья спрашивает вопрос. Гончар говорил, что настоящий Путин умер и правит двойники. А вы, мистик, что он жив. Кто же из вас прав? Видите, какая дилемма? Тут поймали, подловили вы нас. Наталья. Ну, у гончара свое мнение, у меня свое. Вы что думаете? Мы-то. Нету согласованности. Я знаю, что он жив, а гончар думает, что нет. Может быть, он маскируется? Есть разные понятия, если, допустим, физическое тело, есть душа, то есть душа управляет двойниками, и многие, смотря на то, что он жив, душа, душа правит и существует, а физическое тело, я не знаю, но мертво-не мертво, но оно как в этом, законсервировано, то есть оно вроде и мертво, и не мертво, и получается, что, грубо говоря, для меня его нету, а на, на астральных планах он есть, существует еще. О как, вывернулись мы, а? Ловко? <смех> Ловко вас умыли? Или вы нас? Ну, не знаю как. Так, день добрый, полетели самолеты, небо быстро затянуло тучами. Но это не вопрос, а утверждение. Так, Гузеля Абдулина пишет, мистик у тебя взгляд, как у школьника-озорника. А я и есть школьник-озорник, вы что, не, это, не знаете, просто вот морда толстая, а, а взгляд-то вон не скроешь. Наденешь маску, а там... Азарник сидит и балуется. Ну это я балуюсь. Че, игра. Наш мир это игра. Давайте вопрос, а то опять мне придется по затринке себе давать. Э, Гончар, как проверить, поверить в себя? Живу как тень. В смысле поверить в себя? Ну неуверенность у человека не, не, нету веры в душу, в душу свою вот все время сомнения это у всех у нас все, мы все сомневаемся в чем-то вопрос поверить в себя найти свое предназначение в некотором плане то есть что что вам нравится вот. то есть проанализируйте свою жизнь что-то вас все равно нравилось особенно в детстве на что-то вас вытягивала там родители или еще кто-то вас ну, в другом направлении русло грубо говоря затащили и вам как бы жизнь не жизнь если так, то и воспоминания из детства могут вытянуть, и свое предназначение можете найти, я думаю, в этом направлении. Если, чтобы. То есть все равно вас по жизни что-то радовало, и когда вы начнете зацепляться вот за эту, то, что когда-то было, то и дальше вы вытянете, уже поймете свое существование. Вообще жизнь, жизнь вот эта, которая у нас здесь, она достаточно интересная. И смысл жизни это жить, жить и развиваться. В каком направлении? То есть найдите то, что вам хочется делать, и делайте, не обязательно, вот не слушайте, вы, многие все слушаете, вот сделайте это, вот туда, вот там говорят так, но ну, сделали, попробовали, если ваша душа резонирует и нравится, идите по этому пути. То есть все равно поиск какой-то. То есть готовых рецептов, что вот делать так, так, нет. Ну, все равно в любом случае, даже советы мои, мистика, то есть вы проходите через вашу душу, Можете еще третьих лиц послушать, и потом уже выдадите то, что вам именно нужно. Ну, вот видите, ответ развернутый. Жоя Рамос э, спрашивает, как вы оцениваете школу Виктора Рагошкина и ее вклад в ситуацию на планете? Почему Рагошкин нравится? Он это из физиков, то есть, так скажем, из технарей, а не из юристов, либо там психологов. И он на своем опыте проходил все вот эти, эти знания... То есть, уже, по 50 лет, его вот тоже шпиняли, 20 раз закрывали его, так скажем, школы в Ростове, и он прошел, его технология очень проста, в принципе, она может... суть его технологии, то есть, вы вот прорабатываете те же, допустим, условно, защиту свою, то есть вы сделали это один раз там второй раз доработали и дальше уже ваша душа знает что делать и там допустим не надо вот как бы прогонять что вот сделать это просто там на 1 2 или на какой-то слог или на щелчок пальца некоторые делают это уже автоматически срабатывает она защита стоит уже автоматически то есть в чем вот суть но ну, именно как бы вот этих намерений поэтому Рагошкин, да, я его то есть его одна то есть одни из моих знаний как раз оттуда то есть ну вот видите, то есть надо уметь э, не отвергать никакие знания, а принимать все и брать то, что вам по душе Вот об этом и я вам говорю, и Гончар тоже говорит, что нельзя отвергать ничего, надо смотреть и оценивать Так... Э, Мистик вы обещали помолчать. Ну, друзья мои, я стараюсь изо всех сил. Я вот прямо себе, это, вот прямо, знаете, иголку готов воткнуть, там сидеть чтобы глаза выпучились. Ну, вот видите, болтаю, виноват, виноват. Но ну, я должен вопросы читать. Я не могу же знаками показывать кончару. Типа, вопрос такой, потому что я смотрю и читаю вопросы. И, а, а, ну, вы скажете, а что же вы телепатически-то не передаете? А тут это скажу: раз, а он на вопрос ответит. Вот это бы было круто, да? Когда бы вы сказали, что-то там нечисто, тоже все равно бы были недовольны. Вот Сергей Шеленко пишет: Когда уже все начнется? Она уже началось пару дней назад. Все уже началось, но вы пока не заметили. Ольга Павленко пишет: Заражение идет квантовым путем, то есть со знаком вопроса. Заражение. Ну вот, видимо, вот эта ситуация, ну с, с болезнью некой, которая. Нет, это, скорее всего, будет это, военный вирус выпущен. Если по прогнозам, вот, ну, так скажем, было недавно смотрел видео, там типа все хотят температуру плюс 20 и отсутствие паразитов. А только Гончара с канала Мистика хочет минусовые температуры и этот самый. Просто при плюс 20 на данный момент, когда еще ни природы, ничего нет, то есть как раз могут проявиться вот эти все вирусы, по некоторому прогнозу, я не знаю, тоже недавно смотрел, придет холера и какой-то грипп 13. Если от холеры есть, условно, лекарства, то вот от гриппа 13 может быть и не быть. А морозы и снега в некотором плане блокируют данные вирусы. Поэтому зима, эта зима, может быть, она и последняя холодная, но я думаю, будем смотреть, если у нас все будет получаться, значит, в следующую зиму на декабрь может и, как говорится, Оливки зацветут в Москве ну, Видите, что, что только не бывает на этом свете Поэтому квантовым, не квантовым В общем, еще тут и какой-то 13 -й. Вообще, как жить? Надо на север перебиваться, как я понимаю Сейчас котомочку соберем и поедем Так, э, ну тут симптомы этому все Какие симптомы? Что за праздник с 24 на 25-е? Прометей Бог Прометей, который единственный, в принципе, безвозмездно дал людям надежду, принес огонь и развил, дал знания определенные. И в принципе, когда пришел Прометей на землю, был золотой век. Но он пришел, то есть с 24 на 25 что произошло, ну, или его я... грохнули в это время? Тут, тут, может и блокировали в это время, может и пришел. Но, в принципе, с рассветом всегда приходят. То есть все темные дела, в принципе, вот эти сейчас три дня идут самые темные, якобы. Они даже вообще, по-моему, без времени. То есть они способны в это время делать все, что угодно. Но так как наши намерения, которые мы высказали, насколько я понял, они даже стопорнулись в выходе из своих нор. И получается, что даже ну, вот Аркадий там попрощался со всеми, у кого нет демонов в душе, и ушел в отпуск, по-моему, с 25 по 11. То есть как-то информация с нижнего мира, но ну, я так воспринимаю его как информация с нижних миров. Поэтому, так что, может быть, они и будут сидеть по своим гнездам, и нам удалось их закупорить. По крайней мере, наших друзей. Те, которые остались здесь. Ну, в этих людях, или вот с этим еще надо думать, как их оттуда выгонять. Потому что я сталкиваюсь, что вот там, типа, муж хороший, но вот, допустим, запил, все, пошло раскручиваться. И другие люди, вроде знания есть и вот про эти веды, и все, то есть истории. И как выпить, все непредсказуемо. Даже вот ну, знакомых, которые вот, я Русь работают, получается, что Пришел, напился, и вот уже сама ситуация, что вот эта территория, то есть его буквально выкинуло через два часа с этой территории. Ну, шел пешком на электричке до Москвы. Так. Дела. Когда победим олигархат, спрашивает свободный труженик. Программа работает на уничтожение Энергохата, В принципе, она идет потихоньку. Уже начинают вахтовики Роснефти, в принципе, бастовать. Народ поднимается. Единственное, я говорю, что где вот народ поднимается, если у вас есть возможности, на местах поддерживать, чтобы блокировать как бы, проти... жесткое противодействие со стороны системы. Все. Так, Маргарита Орлова. Привет. Теперь у меня в каждом дворе по самоубийце. Это что? Результат чистки пространства в понедельник на Цендера, на Цендера это подполковник ЦСО покончил самоубийством 38 лет. но ну, это да, сегодня еще один э, в Кремле там какой-то ну, сотрудник. Ну это, это самый мы с вами по сечи Си, да, работали какое-то время назад. И там как раз в это время, ну по крайней мере я заметил, что работало порядка 10 черных собак. То есть там кроме Сенчина забирали... А так как он курирует как раз у нас вот эту службу, которая в принципе, сейчас даже опустили уже ниже Принтуса, через Навального. И... То есть, это пошло, в принципе, к этому все и шло. Так. Астрологи советуют не смотреть поздравления Презика на Новый год, забирают энергию и питаются ею. Правда? Ну, любой телевизор забирает энергию и питается им, даже если это не выступление президента. Но Если тут, хотите, тут можете особенно. у Рогожкина про телевизор очень, то есть он сразу, типа, то есть у меня даже на техническом уровне, как это из вас вытягивает. Так, а -а -а. Вера Мирная пишет, Гончар, давай техники защиты при этих действиях. При каких, не знаю. Любая техника защиты, когда вы расширяете пространство, ваша граница, вот этот столб, он и есть уже защита, то есть автоматически. То есть то есть ваше намерения вот, что на вашей территории уже нету никого то есть да они могут скапливаться допустим на границе вот этого самого но пройдитесь там еще дубина или что-то там по кругу просто неважно там прошли территория отбилась и все если уж напираю совсем сильно то есть вот этот столб, который мы вот очищаем пространство то есть по, по вашему вниманию что вы можете вот это и есть в принципе уже граница вашей защита так Таня власова как узнать о своей прошлой жизни очень-очень надо этот тебе уже. Гончар говорит что это ко мне но знаете вот если вам очень надо это показатель на самом деле что вам это не так уж и надо то есть вы хотите узнать чтобы в этой жизни как бы восстановиться допустим я по прошлой жизни знаю кто я был но я никак не хочу ее рассматривать я примерно оттуда выбрал то что какие точки почему, зачем и как, и все, теперь, то есть, что там было, если там вспоминать, то это опять уйдет наше сознание из этого мира куда-то в прошлое, то есть, мы живем сегодня, сейчас, именно сейчас, то есть, завтра будет опять сейчас. Да, то есть, надо не залипать в прошлом, то есть, прошлые жизни нужны, чтобы, как бы, открыть свой потенциал, свой потенциал и начинать реализовывать вперед. А смотря все время в прошлое, даже не, не то, что в прошлой жизни, а и в свое прошлое, мы поворачиваемся лицом назад и не видим, не видим, что нас ожидает. Мы не идем вперед. Мы просто стоим на месте, в лучшем случае идем спиной вперед. Это очень неэффективно. Поэтому надо сначала повернуться лицом вперед. Техника перепросмотра своей жизни позволяет вам реализовать, вернуть свою энергию. А потом идти вперед. И тогда начинают, кстати, проявляться вот эти вот знания о прошлой жизни. Когда вы не очень хотите, а они естественно приходят к вам. И естественно ваши знания и навыки. Это вот важно. А когда очень хочется, чтобы... Обычно это бывает очень хочется, что каким я был там замечательным, а здесь мне не повезло. И наслаждаться вот этими моментами, думать, как же, как же там, каким я был великим но были воплощения и не очень великие почему-то мы о них не хотим вспоминать А в них это очень важно так, Извините. так генералам мозги прочистить можно раз утилизировать нельзя этот самое просто по работе с жириновским то есть мы чистили как раз по мозгам беден по голове да у него крыша съехала но там мозгов то почти нет то есть у него осталось, что он все, войну хочет развязать где-то. ну я думаю, это у него не получится. я Просто можете переходить с головы на любые органы. То есть задача просто, ну то есть любые, по любым органам, сердце, печень, там как вам удобно, чтобы их завалить в принципе в больницу, а дальше у них уже система налажена, утилизация. Хотят, наверное, чтобы ну человек просто мысли какие-то хорошие, чтобы эти генералы стали хорошими. А -а -а. И тут Марина Маркова спрашивает: а, а что с жириком? То есть сходят разные слухи, но его часто показывают, по-моему. Ну, да, мы его оставили, мы просто на нем проводили эксперимент. Что я говорю, что если территориями накрывать у меня хорошо получается, по индивидуаму работать сложно. но это, в принципе, все с опытом придет когда-нибудь. А мозги, в принципе, можно, но опять же, допустим, внушение, я не знаю, то есть нарушение воли в некотором плане, но можно как бы вот как подселенцы определенным, опять же не залепнуть там и внушать что-то, сделать это, сделать это. То есть, ну как это получается? Ну вот, как мистик послал двоих из этих мертвецов. Только то же самое, ну, Нет, я ни при чем. Они сами к нему пришли. Я не виноват. Что бедного волоья там пугали ночью. Ну, и то же самое, можно, в принципе, попробовать нам внушение. Если у вас есть такие возможности, пожалуйста. Так, диджей лесной накрываю вышки саркофагами. Работает. Саркофаги приснились. Нормально? Это вопрос. Нормально нормально нормально кончат нормально в принципе это подтверждение могут быть ведь сны. так э -э ропсон смех без причины признак дурачины ох вспоминаю школьные годы и эти поговорочки я тоже очень люблю а, а кстати почему бы и нет мне кажется знаете смех без причины может быть и признак дурачины а не надо из себя важного важного строить можно и дурачины побыть в конце концов все плохие дела делаются с серьезными намерениями да посмотрите на морды на морды в госдуме какие они и вот эти признаки дурачины хотя они не смеются без причины вообще не смеются вот это вот вот это гораздо хуже В принципе это драйв в некотором плане да так у меня есть в орган какие-то слова мантры можно произносить для очищения пространства ну и можно, как к вы же играете, как бы держа его во рту или вот так бэу, бэу, отдельно. Ну, произносить, а что нет -то? Пробуйте, пробуйте, получается, смотрите, там, получается, делайте. То есть ваши технологии любые, ведь это все можно. То есть, можно даже просто обычная улыбка, и то она уже меняет мир. Так, э сегодня суд над фургалом. Давайте поддержим. Его же вроде до 9 там как-то, не помню, февраля что-ли. Отложили. Да. Пургал, в любом случае, поддерживаем он. Но это уже может просто медитацию хотят. Да. Татьяна Кулакова спрашивает. После вашего ролика шаман взбунтовался, я кружила Александра непроницаемым, непробиваемым прозрачным коконом, но внутри будет свет и любовь. Я Русь. Вот Татьяна не, не, не, не рассказывала никакие слова, а сделала выразила свое намерение и поддержала ее энергией вот замечательно молодец так что вы можете сказать о последнем видео с астроном, астроном? пытался посмотреть не к сожалению не увидел еще то есть не было времени уже последнее видео точно так дайте технику чтобы органы не замечали шамана Не, ну, э, вот он на меня смотрит. Не, ну, вот, вот, та, татьяна ну, ну, что, что это? Наша душа может как сужаться до точки, до атома, и никто не видит, так и расширяться до всей вселенной. Вопрос, в принципе, это, тут опять же, чтобы не видели шамана, то есть без его воли, допустим, сужать или, ну, как бы, это опять вмешательство некоторое. Ну, если человек попросит, то можно будет сделать, а если нет, то что-то... есть, грубо говоря, как мистику помогли, а он даже не в курсах был. О, ну, то, это, это, то есть, это воля в любом случае должна быть. Это вот камень мой огород, потому что многие волнуются, поскольку имеются некие, некие печати. Некое это, поскольку... Волнительная тема, надо ее, конечно, осветить, потому что многие... Я тут предлагал, но почему-то не соглашается никто из этих граждан. Вот, как, кстати, канал это «Золотое сечение», которое организовало это пылесосенье старого, как говорится, меня, меня. Не хочет поговорить, как бы в прямом эфире нормально поговорить, обсудить. Я же не страшный. чего ты бояться, боятся, друзья мои. А я бы мог дать пару советов, потому что и... Как говорится, ну, я понимаю, и плюс еще эта женщина в, на этом канале, на ней тоже печать стоит. Я бы ей пару советов дал, как от этого, ну, не в прямом эфире, как это избежать, потому что чувствую ответственность. Так, Аленушка любознательно спрашивает, можно ли заказывать саженцы рос? Будет ли возможность вырастить и украсить землю? О, это важно. То есть будет урожай. Можно ли сейчас вот саженцы сажать? Я и сам, между прочим... На... в прошлом году с саженцами обделался, не успел. А вот сейчас надо мне горчики, помидорчики посадить. У меня он теплиц стоит. Это, извините. Ну, это... <клес> в принципе, любое растение зависит от вашей энергетики. Бывают люди в глину семена сажают и вырастает урожай, а у других и плодородная земля и ничего не растет. То есть, в принципе, это от ваших намерений. Если так скажем, ну, вот Левашова ругают, но он, в принципе, выращивал клубнику зимой, минусовые температуры. То есть, все, все, в, это, то есть в этом мире все возможно. Поэтому, ну, в основном, зависит в любом этот мир зависит от ваших намерений, что вы желаете этому миру. Так. Ну, то есть, конец света это будет, Аленушка, просто он стоит. Уже, он ну... уже, уже для темных конец света. Нет, он идет, понятно. Но вот Аленушка хочет урожай вырастить. И я, между прочим, хочу помидорчик с огурцами. Можно выращивать и нельзя? Вот вопрос. В любом случае, до 2024 года можете спокойно выращивать. Даже при любом развитии ситуации. Чем бы ни было, сажаем. Друзья мои, сажаем. Как говорится, огородники... По полной программе и в этом году урожай яблок я жду. Тем более, если вдруг пойдет по не нашему пути, то там тем более нужно свои продукты иметь как минимум. Во, тоже, тоже не просто ради хобби, а ради вот пропитания своей своей семьи. Тем более, если вы живете на земле, то всегда надо с ней работать вежливо, спокойно, с уважением, с энергией тоже подходить к этому не механистически, а энергетически. Так, в Москве подполковник ФСО покончил с собой, уже второй. Ну, по-моему, майор был, был какой-то. Но, знаете, когда генералы начнут из окон прыгать, вот тогда, значит, пока значит, пошло по это, по нарастающей. Майоры, полковники не выдерживают. Честно говоря, ну, смеяться над этим не стоит, это наверняка большая трагедия. Но все-таки это понимание, что система рушится. Так, сегодня ночью в Краснодаре ограбили банк с перестрелкой. Их ищут, парализовал весь город, все в пробке стояли три часа, один километр ехали час Досмотр всех машин, значит не поймали. И в Москве, по-моему, кто-то там банк горбанул. Ну, у людей денег нету, от отчаяния плюс бесы начинают бомбить все. Ну, это система унижения наликорхата срабатывает. То есть то это и, сист... то, есть, то, есть, то, что там в торговые центры некоторые горят. Что еще, ну, то есть в рязани говоря, во, во всех этих событиях есть, Гончар да. взял ответственность на себя. Да. Сказал, что это, потому что м его программа работает. Моя но... задача на уничтожение отчасти всей этой во. элиты. Поэтому извините, что вы стояли в пробке, но это будет продолжаться. Будет себя вот это. Еще больше бесноватые и начнут бесноваться. Ну, переживем, наверное. Так, вопрос: снял нательный крест? Вышел из РПЦ. Есть ли какой-то обряд по раскрещиванию, боимся обратки? Спасибо за ответ. Но это может тебе больше. Опять ко, ко мне. Но знаете, обряды есть, обряды есть. Что будет обратка? Ну будет. Ну а что вы в конце концов? Тут надо уважительно и выходить надо тоже уважительно. Не то, что вы там как бы сорвались себя и все. Вот я одно время был. То есть просто осознанно как бы Сейчас вы из этого выходите. Тогда и обратка то будет не настолько серьезная. То есть, надо уважать любые культы и религии. Вы можете их не поддерживать, но надо относиться к ним, естественно. Так, Геннадий Вишневский. Высокочастотные демоны. Что с ними? Ну, насколько я пока ощущаю, они сидят, не вышли они пока. То есть, наше намерение дать бой, видимо, их приостановило чуть-чуть, ну, плюс вот этот луч, который пробил до земли, то есть как, ну, то есть надо проанализировать чуть позже, после 25 будет, будем, понятно, то есть смогли мы заблокировать выход новых демонов на землю, то есть ну, в этом направлении еще подумать вот так, вот тебе и припарочка а я думал, все, волна пронеслась затаился в окупе, там засел думаю, как там эти высокочеснотные высунулся, нету, нету уже высунулся, они, оказывается, сидят. Вот под, подловит меня эти демоны, наваляют, что чтоб вам, как говорится, пусто было. Надо осторожнее, значит, осторожнее из дома -то выходить, оглядываться, с оглядкой. Так, Марина Маркова говорит, мы состоим из вирусов, бактерий. Усвойте это. Да, вот это действительно мы боимся чего-то одного. Через как раз через вирусы и бактерии идет воздействие на человека. Так что этот самый мы не стоим, они просто внедрены в наша ДНК и через них идет управление со стороны. Ну, шло по крайней мере в управление со стороны матрицы. Почему, допустим, те же вот совете, домашние животные похожи на своих хозяев? Потому что мы целуемся, вот эти вирусы бактерии переходят на животных, и они очень похожи на своих хозяев. Ну да, то есть вот знаете, у меня же есть такая практика, то есть надо. Надо прекратить воевать внутри себя В том числе и с вирусами и бактериями В нашем В нас много этих вирусов И когда мы ослабеваем Они могут вызывать заболевания То есть полностью отгородиться Мы не можем мы, составим, мы живем в этом мире агрессивном Но составить гармонию внутри себя То есть гармонизировать Чтобы они, эти вирусы Были там где им нужно То есть Мы как бы заключаем с ними мир И тогда они наоборот дают нам силу Они убивают нас Тут э, ничего сложного в этом нету, но э, пытаясь их заглушить, задавить, мы там, э, возбуждаем партизанскую войну. Хотел бы добавить, ну, видео было медик выступал, герпес, который многих ну, на губы выпрыгивает, оказывается он защищает очень хорошо от гриппа, и получается, когда он выходит на, на, наружу, получается, что с болезнью организм справился. И убивая определенный, допустим, начинаем бороться с вирусами гриппа, то есть, почему вот эта нынешняя болезнь начинает проявляться, потому что задавлены вирусы гриппа в нашем теле, которые, в принципе, наше тело имеет иммунитет, и в свое время он мог выдавливать этот вирус, который нынешний, и так далее. Дальше поборется, грубо говоря, с этим вирусом, придет вот эти птичий грипп, которые еще были раньше, ну, то есть, более сложные предметы, поэтому... Грубо говоря, лучше иметь собственный иммунитет определенный То есть, навыки работы и договоренности Так, как вы думаете, шаман снова пойдет с походом Или у него другой план на расстоянии воздействовать на олигархат? Ну, пока он действует на расстоянии Пока в поход он не идет, но его и не пускают Но, видите, он начал действовать более активно Намерение он выразил, а как будет развиваться событие, покажет только уже так, да, да. вопрос. Что делать с высотными зданиями, которыми застраиваются наши города? Ну, а что? <свеч> уж построили, построили, в конце концов. В Буду, будущем вам... города будут с населением максимум 500 тысяч, так что смотрите сами. Как построены, так и разберутся, может быть. Кстати, некоторые предположения, что вот я, ну, как бы с чисткой... Воздуха закончили Сейчас будет чистка земли Возможно будут некоторые землетрясения То есть в том числе даже может и в Москве Но так скажем Постараемся как-то точечно Вот именно на Те, те здания которые ну, Так скажем Ну в общем понятно На государственные здания В основном так. Здравствуйте уже писала вам ребята Что есть такой человек Вячеслав Куланов Ему нужна ваша помощь Он поднимает знания руси исконно вашей силы надо объединять силы тех кто рубится за русь ну надо объединять насчет объединения мы как раз мистиком говорили просто смотрите нравится то есть объединение в чем происходит когда есть общий враг объединяются разносторонние силы когда этот враг заканчивается, начинается рубка внутри вот этого объединения за, за право верхов, верхов, ну, верховодить, так условно. И получается, что вот я к чему призываю? Нравится вот вам идея, допустим. Поддерживайте эту идею. Потому что в него может быть и положительная идея, и может быть отрицательная, ну, условно, скажем, отрицательная. То есть те, которые вам вот, по душе, вот эти все идеи, неважно кто он, из какой там организации еще, то есть хороший человек, поддерживайте. И в принципе-то мы делаем каждый в принципе на своем месте. То есть то, от того, что мы объединимся и допустим куда-то, то есть да, вот идея я бросил, вот костры 25-го пожечь, кто хочет, присоединяйтесь, ну молодцы. То есть дадим некоторую этот самый. То, что вот была попытка выхода, мы объединились, в принципе получилось, что они испугались в некотором плане на данный момент, по крайней мере. Будет дальше выход или нет, посмотрим. То есть, грубо говоря, поддерживайте, если вам нравится это, диссциплонка. Вот, неважно, кто там выступает, компартия или все. Партии, в принципе, со временем, конечно, все будут этот разогнаны. Будет, то есть, всегда, как бы, скажем, взаимосвязь между на равных держите. То есть, нету там, он сказал там или я сказал. То есть на равных поговорили, решили, согласились, пошли вместе действовать. Все, все, все объединение. Потому что на другое действие, допустим, есть более такие активные, то есть они могут об одном, потом в другую сторону, и если в другую сторону, то там не обязательно туда уже идти. То есть смотрите, думайте сами. То есть все ваше. вашем, если по душе, действуйте самостоятельно. Моя задача вас разогнать, чтобы вы действовали самостоятельно, Они а там искали каких-то лидеров или еще что-то. В принципе, это уже получается. Многие, то есть даже по комментариям я вижу, то есть такой идет разноплановый. Я уже у вас учусь некоторым моментом. Так что, так, благодарность. Благо тебе, Гончар. Веришь ли, что Трамп делает? Несет ли он благо? Ну, видите, Трамп-то как-то подсдулся. А мы ему пророчествовали, что он выдержит. Ну, а сейчас, сейчас, что... сейчас 6 января, я думаю, стоит поддержать. По крайней мере, нанести удар по этой как у них там называется, конгресс, по конгрессу, то есть... то есть решение за конгрессом 6 января. Вот эта точка в некотором плане. Наша задача, то есть, неважно, кто проголосовал, как будет принято, то есть, решение за Конгрессом. Так, а когда, вот тут Людмила спрашивает, когда наступит хоть какой-то просвет, потому что вообще не они беспросветные. Ну, смотрите, когда я вот это видео выпустили, вчера там люди, что масочный режим уже никто не спрашивает. То есть люди заметили, хоть маленький, но просвет в магазинах. То есть вот эта программа против масочного режима, она уже срабатывает. То есть Что просвет? Ну, <клышь> радуйтесь тому, что появляется, допустим. То, что система рушится, смотрите, ну ФСБ потеряла свой авторитет почти полностью. Потеряла... Росгвардии молодые, которым обещали там деньги, злата и прочее, бегут из Росгвардии, бегут. То есть, все уже службы, те, по которым работают, на больничные уходят либо этот. Кстати, сейчас, по-моему, насколько я знаю, все молчат, но, по-моему, 50% сейчас по гриппу. То есть население перебаливает, так скажем, в некоторых районах. То есть, под эту марку, кстати, что вы переболели, вот эти с прививками можете. То есть, справку взять, то есть, не обязательно, что вы болеете, Симули... симулировали, что вы заболели. И, в принципе, там, по-моему, две недели точно нельзя прививки никакие делать. Ну, вот, кого обязывают сейчас, вот, водоканал, там, прочее, ну, начинают опять с понедельника. Так, Татьяна пишет, здравствуйте, я, Русь, реально работает, черные сущности лопаются при произнесении. Я, Русь, это светлая сторона мира. И там, в принципе, уже изначально нету никаких темных и так. сломных намерений. Вадим Шигалов в последнем видео сообщил, что в Америке от вакцины пострадало много людей. По России данных нету. Что вы думаете об этом? Значит, работают наши программы. По... Помимо меня, тут я узнаю, что многие работают по нейтрализации вакцины. А там не вакцина, там идет какое-то лекарство, которое вкалывают, и буквально через день ОВЛ и через пару дней утилизации. То есть это. Ну вот там женщина, которая якобы вколола, медик, по-моему, в Америке и потом упала тут же. Потом якобы она хорошо, но до сих пор ее не могут найти. То есть жива она или мертва. Так, вопрос. А кто знает, почему галки кричат по ночам? Галок очень много, и они какие-то беспокойнее. Птицы обычно ночью не кричат, знаете? Может, это уже не галки, а какие-то бесы, потому что ну, утром могут, когда рассвет, а ночью птицы, только ночные там. Так, опасно ли, опасно ли работать с, с наркоторговцами, ведь у них крыша темных. Будь здоров какая? Я знаю человека, которого, так скажем, за забором были закладки деланы. Когда она начала работать яруси, расширяя территорию, они все исчезли буквально. То есть не то, что то кто-то ходить стал, а вообще просто зачистить на территории. Так что почему нет? То есть вы работаете по территории, то есть им некомфортно в этой территории. И дальше уже их задача. Будут они тут продолжать у вас, то есть, грубо говоря, колечить себя тем, что им тут некомфортно, либо уйдут другие места. Так, будет ли переполюсовка земли? Ну, я думаю, пока нет. Так. В Москве коммунальщиков, врачей, учителей, соцработников принуждают делать прививки, ну, либо уволят. Что делать с теми, кто прину... с теми, кто принуждает? Ну, как ты говоришь, ставьте печати, но опять же, это на... Ставьте, на, на, на ваш вопрос. Ну, в общем, бомбите этих. Ну, как, энергетически их прижимать, чтобы им это не хотелось сделать. Как разрушить ВОЗ? У них больше беды. Больше, большие беды. или От них большие беды. Да. Ну вот это международное. Ну, пока я не, не, не прорабатывал данную систему. Не знаем. Так. В принципе, то же самое. Можно эти как бомбить. Этот, то есть все, все те же действия, что мы делаем с нашими друзьями, по ввозу можно проработать. Так, Татьяна Ахо пишет. Гончару, а что, земля? Правда плоская? Провокационный вопрос. Думаю, Вопрос что, провокационный я, я думаю, что она все-таки круглая, но она имеет некоторые сотовые, соты Ответ вот такой Поэтому тоже. Так, Татьяна Кулакова Как духовному человеку не обломаться, если во время квантового перехода высвобождаются из-под знания старые программы? Сложно а что, в принципе, что, то есть, освобождение, то есть, прощение, через прощение, то есть, переосмыслили, простили, урок приняли. Что, главное, что не это без осуждения себя, то есть, не важно через что вы прошли, вы прошли, это ваш урок, это ваш опыт и этот самая наработка. главное, меньше себя осуждать и вперед. Так, Гончар, бывал на Кольском полуострове? Спрашивает Сергей Низельский. Бывал. Наверное, нужны подробности А что он там делал <смех> следующий будет вопрос еханька вот, ну, надо было Де, по делам был вот и все а теперь там вот видите все все в порядке так так мистик почему раньше смотрел в рекомендациях тебя и не цепляла а теперь жду любое видео Ну, еще не надоела вам моя физиономия друзья мои что-то другое смотрите разные вещи не цепляйтесь вон посмотрите каких-нибудь этих замечательных я всегда это рекомендую тех кто меня как говорится поливает грязью посмотрите каналы я ни с, ни с кем не ссорюсь но к примеру канал заое сечение но он про грязь не поливает извините это но то тоже там есть терки они меня пылесосят, поэтому нет я вообще бы хотел с ним замириться думать сказать чем там Обнять эту тетеньку, тетю Олю, сказать, да потрепать ее. Ну, вежливо. По, этом, похлопать по, по спине, сказать. Ну что ты? Не пузырься, революция. Не все так плохо. Э, там кто там? Антон Поддубный, там, как говорится, меня поливал грязью и гончара, и шамана. Вот это вот мощный, мощный рептилоид. Или нет, не рептилоид, он, а инсектоид. То есть в нем сидит здоровенный таракан и управляет его мозгами. А вот вы посмотрите и оцените, и скажите, дурак ты мистик, настоящий, вот он настоящий. Так, ладно, э -э, вопрос, когда придет новый правитель. Вопрос, когда придет новый правитель, я не знаю. Ну вот, э, намерения, которые мы хотим сделать с 29 на 30, можно проработать и про нового правителя. Может и на следующее до Нового года случится это. <свы> Если изгнать демона из Путина, можно ли... Можно ведь и его оставить. А если изгнать демона из Путина, можно и... А, то есть, если изгнать демона, Путина можно оставить. Вот. Вот вопрос. Есть такое намерение. Смотрите. Но шаман хотел. Между прочим, шаман шел еще сказать, что он хотел не Путину дать пендали, а демону. Он так и говорит, я иду изгнать демона. Но демон, который сидел и рулил там в Путине там рычагами, рулил там за рулем и лежал на газ, не захотел шамана остановить бросил на его поимку целый как говорится батальон ну и что из этого получилось в результате мы все с вами целый год сидим и охреневаем и весь мир охреневает отдали а бы шаману просто пройти спокойно не это не мытарить его он ни с кого там ничего не просил просто подойти спокойно нет началось вот этого вот. поэтому вот смотрите вот сейчас шамана не трогайте шамана Гады иначе вот, вот видели что в этом году было Видали? И все, как говорится. то знаете, как, как это бывает, как считалочка детская есть или, или поговорка, крути педали, пока не дали. И вот некоторым в Кремле надо крутить педали, пока не дали. То есть, может быть, демону и надо быстрее это сворачивать, а там уж, ну, его вот эта вот оболочка уже тоже всем отчертела. Пусть бы он, конечно, сидел где-нибудь себе там, а лучше в скиту. Пошел бы, вот он любил на валам ездить Вот там бы есть такие островки, там домик И сидел бы тебе, капустку выращивал, морковочку И молился, вот это оптимально Ну вы конечно живодеры, вы сейчас скажете Нет, мы его не отпустим, пусть ответят Ну я знаю это, я бы отпустил Я могу интригу запустить Есть некоторое пророчество, слава Гончару, слава Владимиру То есть... По идее, по некоторым прогнозам, Путин должен передать власть Гончару непосредственно. То есть, вот и думаете, как это может произойти и может ли это вообще произойти. То есть, мы, и наша задача это как раз, почему я бомбил там, Жириновский первый после Путина. Там, эти, то есть заставить, чтобы вот после Путина никто не, не был ни у кого желания управлять страной. Ну, mm. well, <laughs> видали как? Вот так вот. <laughs> то есть Путин вообще. Может, он уже сейчас, прямо у него подметки. Знаете, какого? Он уже вот летит тут в нашу деревеньку, чтобы прийти сюда. Вот, представляете? Ну, не верите, конечно, что сейчас откроется дверь, входит наш этот, как говорится, коротышка, сядет здесь за стол, скажет, слушайте, ребята, блин, обделался я, действительно. Ну, отпустите меня, ладно, отпустите все. Вот, скажет, гончарушка, скажи, вот, и на тебе вот это, как говорится, ключи от, от града этого святого. Иди там, разберись, я больше не могу, потому что там такое творится, такой. Вот иди и разберись, а я все. Я вот останусь где-нибудь здесь. У меня здесь домушка есть, вот небольшая, для медитации. Там намолены, так сказать. Пусть вот я ему там, как говорится, и обогреватель включу, и постельку, и, и чаек. Ну, как по-скромному, как есть. У меня тут погребок есть, там вареница. Ну, но, видимо, такое не произойдет, это только в наших мечтах. Наверное, все будет жестче. мечты сбываются, имеют свойство. Да, лучше не мечтать о таком еще. Мне не хватает сос соседа тут, дядю Вову, это вообще. Скажет, ну, на, на, это, на свою эту башку старую. Тоже вот, вот за языком надо, за базаром следить. Недаром. И знаете, всегда говорить, следи за языком. А в тюрьма говорили, за базар надо отвечать. Вот скажешь, а потом думаешь: опа! На, вот тебе припарка. Вот видите. Правильно вы говорите? Не, не болтай, а больше слушай Вот, О, инквизитор Как мы не можем не озвучить Такого мощного гражданина Ну он не вопрос, а просто что-то нам Такое жесткое сказать. Какой демагог? Причем тут время Земли Все энергии остаются те же Что в ведах давно описаны Ну, можно согласиться Ну, демагог Это, ну мы да да болтаем так вот, вопрос Гончару. Что за вещество недавно бахнулось на землю в море, черное, как смола, но не пачкается? Я недавно в нее в Австралии вляпалась, не смогла сразу портал пройти, потом обошла ее. Вот вещество, видно, с неба летит, что-то такое. Что-то уже вторая, вторая информация только была на Австралии какое-то черное. И сейчас уже до моря добралась, получается. Все возможно. Все возможно то есть что за вещество не знаю но через него попытка какого-то захвата земли может пытается проводить Про, что я говорю что наши демоны это с ними мы бороться умеем есть некоторые другие с которыми мы еще может и даже не сталкивались так Таня власова спрашивает а это точно гончар а я документ не проверял у него Гражданин Гончар. вас ваш паспорт. Все. Гончар, Гончар. Написано Гончар и печать. Небесной Канцериалии. Ну, друзья мои, здесь же мы, мы же не, не, не утверждаем, не бьем себя в грудь, там, какая-то. Человек, который ощущает какие-то энергии и что-то делает. Понимаете, вот, вот он берет на себя ответственность. Он же не, не просит вас там сказать, ребята, там, скидываемся, и сейчас мы устроим партию там э, с печатями и там какими-то этими, а меня вы будете нести на золотом троне, как вот, знаете, этих индийских там махарадж, насилие, и омахивать этими, а я вам буду говорить какие-то там великие истины. Нет, так же не происходит, он просто делится, и делится сомнениями, и говорит вам, что не все, не все получается, то есть он чувствует эту энергию он начал ее проводить И в отличие от многих он делает это Без гордыни, без такого утверждения Типа слушайте меня, я все вам, вам скажу Нет, он, он сомневается Он ошибается, он говорит, он советуется с вами И говорит, что вы тоже должны это делать Если вы готовы э, Сделать это, делайте А уж там будете Там мериться, ах, точно ли это? Предъяви, а какие? Так Он должен хромать? Не хромает Давайте ему ногу сломаем чтобы было точно, соответствовало пророчествам, ломай ногу, или там, ну, хотя бы дадим, чтобы прихрамывал. Ну, друзья мои, вот из-за этого, и вот это вот на земле это творится, из-за этой войны, в которой мы все время чего-то от кого-то хотим. Чего-то мы. А что-то он не такой, а почему он это говорит? А почему. Я потому что жду, что он скажет это. А в жизни происходит не так, как вы хотите часто. Поэтому надо уметь принимать и смотреть чужое мнение и думать об этом. Вот и все. Опять я болтанул сильно Так, с весны началась в ушах низкочастотные вибрации Как периодически бороться с этим? Продолжаются, как с этим бороться? Во. Вот уже человеческий вопрос Как бороться? Да никак, терпите Ну, я не знаю, может не надо терпеть ну, Скорее всего, это, это, ну, если они прерывистые, то это скорее всего вышки работали если сейчас начинается, то может с лучом у некоторых как раз вот это, как вот вместе говорит Гул вселенная, то есть может оно пробивается. Так что смотрите, научитесь управлять, задайте вопрос, откуда пришло, зачем, что хочет. Этот звук ведь тоже имеет душу определенно. Так что смотрите. Ну это это вибрации, вибрации там голос вселенной, то есть все все это. С этим надо работать. Если он есть, бороться с этим бесполезно. Потому что это, это энергия, это вибрация. Надо понять, настроиться с ней, чтобы она не разрушала вас во всяком случае. То есть принять. Надо именно момент принятия чего-то. Тогда это вас перестанет беспокоить и расстраивать. Поэтому. А вот эти вышки включают, и чувствительные люди чувствуют прямо ушами вот эти вот вибрации, очень часто уже определяют в городах особенно это происходит действительно поэтому ну вот гончар с ними тоже работает и призывает вас работать с ними так вопрос гончару работая по пространству но есть рядом завод вредный чищу а он все больше строится что делать светлана молчанова Нет, там, молодец там уже надо просто не чистить а что это ваша территория и настраивать на число на чистые сооружения как минимум чтобы они ставили то есть Грубо говоря, создать намерение, что если вы даже строите завод, он должен быть чистым и без выбросов каких-либо вредных веществ на моей территории. Если в противном случае подлежит самоуничтожение. Так, Александр Иванов, добрый день. Вопрос Гончару. На народовластие – это несомненно хочется, а, несомненно хочется узнать, каким вы видите управление, потому что народовластие – термин. Достаточно расплывчатый. Ну, в принципе, да. У нас тоже же. Власть принадлежит народу. А на деле? То есть каждый. То есть народовластие, ну, каждый этот самый, на своем участии. Вот то, что мы делаем, вы уже, в принципе, народовластие. То есть вы отвечаете за свое. Там, где вы почистили, вы уже отвечаете. Если есть рядом, который объединяется, то есть вы уже поговорили, переговорили, дороги там надо, не надо. То есть вы, вы то есть. Ну, вот, скажем так, один человек говорит, до этого я ходил спокойно на своей территории, ну, года 3-4, то есть ну, поселение, которое делается, спокойно, а сейчас, говорит, нам приходится ходить по два-три человека, потому что начинаются некоторые наезды на наше поселение. То есть, вот это и есть на родовласие. то есть, когда, то есть, так скажем, у волков есть такое, когда год сытый, они каждый по парам, ну, расходятся по своим территориям, когда год голодный, они объединяются в стаю. Вот примерно в этом направлении будет народовластие. Так, а как решить вопрос с простыми людьми? Очень много злобы в людях российских, гордыня зашкаливает. Ну, ну вот как это... решить? не обращать не реагировать на это то есть соблюдайте спокойствие и вот эти которые вокруг вас окружают они уйдут либо всех зачистят. то есть они существуют за счет вас что вы раздражаетесь то есть вы даете им энергию так инквизитор инквизитор говорит глав демон ушел в бункер и оставил своих ган -чуровецких. то есть это намек что гончар работает на путина но видите, инквизитор свое мнение будем его уважать Скажем, ну... А Гончар говорит по-другому. Кто, кто это? Кто прав? Неизвестно. Вот поэтому мы все... Так, мистик, сколько наших обычных дней в одном дне демона? Mm -hmm. Да у них там по-другому время идет. Но когда они сюда приходят, они живут по нашему времени. Поэтому и миры-то, чем, чем ниже, тем оно, как бы, гуще. Поэтому тут э, таких ответов нет. Бывает, что ну И день равняется буду и так далее И еще больше даже а Возможно ли темные силы заставить раскаяться? В чем раскаиваться? Они делают свою работу, они зачищают то, что отжила. То есть тех, кто не способен развиваться, жить и развиваться то есть... Так Почему, когда держу пространство, то бывает такой день, что пластом лежу от страшной головной боли? Это что, идет атака на меня? Ну, это просто пере, как, перенапряжение Почему я говорю, что если идет атака, отойдите немножко, сузите обратно, потом волна, волнами то есть, пере, то есть, не, грубо говоря, работайте, но не на 100%, а допустим на 70-80%, чтобы у вас была своя энергетика для отхода то есть, грубо говоря, я вот про то, что раз что намерение, допустим, что это будет так и никак. То есть, когда оно жестко, получается, что вот эти вот головные боли, то есть, все равно это как бы противопротивостояние идет в некотором плане. Поэтому имейте как бы шанс отойти, и потом снова начать и все. То есть, не надо себя загонять до такого состояния, что. Тем более, если это уже не первый раз, значит, надо посмотреть на, на чем и в какое время, допустим, происходит или кто там пытается на вас воздействовать таким образом, что вам плохо то есть в любом случае на вашей территории может оказаться какая-то сущность, которая хочет обратного вот так что смотрите так, Mastercard спрашивает а, почему одного из белых щерков назвали Урса? Урса на моем а, языке белый ну, потому что он белый наверное. О, Урса это белый медведь, это талисман Ру Руси вот а, видите как белая медведица вернее. Да. Ну, что, друзья мои, мы с вами уже давно-давно в эфире, поэтому вот Тимас говорит, что зачем засорять эфир пустыми вопросами. Так, ну вот давайте еще там три вопроса и завершим сегодня нашу встречу. Татьяна Кулакова спрашивает, уважаем, уважаемый мистик Гончар, вы считаете, в ускор... вы считаете в процессе ускорения времени тело тоже претерпевает ускоренное старение? Тело зависит от ваших же, скажем, замерений То есть оно может быть и вечно молодым и остареть буквально за сутки Так что тело, я считаю, то есть со временем на данный момент, если у нас все получится То есть продолжительность жизни увеличится значительно То есть это нам внушили, что мы живем там 60 лет, 70, 50 Просто многие, допустим, когда я работал там Получается, люди на пенсию выходили 50 лет, и от 51 они все были уже в гробах. То есть, да. их, их цель была дожить до пенсии. Они доживали и дальше их забирали. Всё. Расскажите, пожалуйста, о светлых силах. Есть ли они на земле? Слышат ли они нас? Светлые силы – это все вы, которые смотрят нас и видят. Я думаю, что вы нас слышите и видите. В каждом из вас есть эта искорка, которая дает силу рядом с идущим. Инквизитор, инквизитор, никак не угомонится И все время жестко работает Но мы не можем, как говорится, уклоняться от, от жестких, как говорится, комментариев Ну и ладно И он пишет, хрена он не знает энергии Их разновидности классификацию Пентарес. Ну вот, о э, а чего вы вот? Про, про, про, про классификации мы не говорили Мы тут что там, академики что ли это? Чтобы графики, давайте начертим графики Энергия это Там, как говорится, точка А, точка Б График Вот эта энергия такая Ну, наверное, инквизитор Человек образованный Наверное, какой-нибудь этот Школьный учитель Они так любят Только давай, как говорится Ну, зачем же обзываться, дорогой инквизитор Ну, ладно Смотрите Ох, инквизитор То есть, все, вот, типа, как его вот, в, том, в том же гордыне То есть, показать себя Большой босс из больших боссов, вы еще написали. Самый знающий из самых знающих. Это борьтесь с гордыней. Гордыня может вас... Я не к тому, что... Я... мне это даже хорошо, э, интересно вот такие комментарии читать. А вот внутри вас. Вы свою энергию просто тратите вот на, на эту. Вот. Как и не классифицировать, а на гордуню вы просто сжигаете то, что вы можете расходовать на развитие. Ну, вот так вот откровенно. Вы просто кружитесь на месте. И вот эти картины мелькают, и создаются впечатление, что вы куда-то идете. На самом деле, стоите на месте – это беда. Ну, я вот когда-то говорил про крест, который, то есть, вот, вертикальное, это у нас развитие идет, а поперечное – это как раз вот это вот расширение, то есть, энергии там, их 14 модификаций, вот, и вот это, когда палочка встает, вы застопорите свое развитие. То есть на вас поставлен крест. И все. Да, вы там специалист в этих энергиях, но дальше вы ничего не понимаете, если получается. Други, другими возможностями не обладаете. Ну как? Умыли мы, Инквизиторы, или он нас? Интересно. Так, значит, Тамара Бондарева. В другой галактике, куда собирается караван Черного Колдуна? Там оно как? Что за хитрый такой ад? Что там происходит? Представить хочется. Может быть, в других роликах расскажете, Тамара. Не получили вы случайно печать Потому что слишком вы интересуетесь Скажу вам честно, что э, Я не знаю о других галактиках ничего Вот ничего Поэтому, а что, что не знаешь То и страшно Может быть там по сравнению с нами хорошо Я это сказать не могу И понимаю, что это Очень серьезная такая игра божественная И у меня Как говорится в груде Рождается холодок и сочувствие тем Кто пойдет туда вот. Вот так вот могу сказать Попробую рассказать, что знаю, что знаю, что чувствую А что не знаю, только можно предполагать У нас-то здесь пойди разберись Мы вот у себя не можем, как говорится, в этом разб... А вы другие галактики Мы не то, что э, дальше, дальше своего поселка бывает нос боимся высунуть А уж не говоря о том, что, что там Да все там, труба А может быть и нет Так, э, Гончар сказал, что пачками будут уходить Ждем Результат Оста осталось, осталось осталось Осталось перви, первитос Осталось А, это типа сказка Ну, не сказка, а песенка Осталось первитос, бабушка здоровая Это блатная какая-то песенка, вот я понял вот Сергей балавника э Ну и пусть уйдут не шестеро, а хотя бы один ушел А, вот то, что вроде как пачками будут паковать Где хоть одна пачка, вот вопрос вы понимаете, что за каждым из этих стоят подчиненные, которые зависят от этого босса, условно, который пойдет. И прежде чем он уйдет, вот эти, которые подчиненные, должны схлопнуться, как минимум, пачками, и потом уже босса зацепят. То есть напрямую, грубо говоря, задавить босса очень сложно. Чтобы то, он первым пошел. Обычно да. идет... То есть ну... начинает, ну как в игре-игре, он, он начинает сдавать как... прежде. Пере... Не, не нужно, да, прежде боюсь. чем полководец уйдет, должны погибнуть, как знаете, вы наверняка вот в компьютере сидите, знаете компьютеры на игры, чтобы дойти до босса, надо перелопатить там кучу таких э, этих, ну как бы простых э, этих демонов или там каких солдат. Да, а потом уровень там босс одного босса прошел, другого босса прошел, поэтому боссы не уходят, а вот видите начинают уходить, мы же не о всех знаем. И очень жалко, что вот эти люди, которые, в принципе, ну, наверное, нормальные, какие-то вот э, офицеры, которые могли бы служить Родине, вынуждены э, отдавать свою жизнь вот за, за этих мерзавцев. Вот это вот на самом деле не смешно, а трагедия. Вот те, те люди, которые там стреляются где-то в Кремле, ну, у них же есть семьи и дети, и вряд ли у них какие-то там особые запасы, чтобы их дети жили нормально. Это же не не эти вот, которые там себе набомбили. но ну, жизнь. Так, ребята, что вы можете сказать о Петре Горяеве и его исцеляющей матрице? Там по-моему звуком работа. То есть ну, это... звук и намерение там какой-то вкладывали, по-моему. Тоже это. Ну как, в общем-то, это мистическая работа. Просто он ее как-то технологически там выполнял с помощью да, еще просто... аппаратных средств. Я, я за. Я поддерживаю некоторые аппаратные средства. То есть некоторыми даже сам пользуюсь. Ну, не горяевскими, но других ребят пользуюсь. Так что я, я за. Но будьте тоже осторожны, потому что звука можно и убить в некотором плане. То есть, главное, чтобы было. То есть, ваше намерение слушать это, и оно помогало. Даже не то, что матрица, допустим, Горяева работает, а больше работает ваше намерение, выслушав данную музыку, получить тот результат, который вы хотите. И бывает наоборот, что вы, если, грубо говоря, сомневаетесь в том, что это помогает, то вам может и навредить, условно. Ну, то есть, это уже даже не зависит от того, что вы слушаете. Так, могу Просто как предупреждение может оказаться. Так, ну, друзья мои, давайте на сегодня, мы полтора часа уже слишком много. Ну, вот последний вопрос. Скажите пару слов о Челябинском метеорите. Что это было? Уж давно было-то. Там была попытка загрязнения территории России. То есть там была не метеорит, там была ракета шла. Притом их шло, по-моему, вот аж три штуки на тот полигон ядерных отходов, который под открытым не был. И ну, произошло уничтожение Вопрос, кто их, его уничтожил Ну хотя там и тарелки замешаны Ну то есть ребята, видимо, поработали Сработало Но есть... ну, это был не метеорит Это была целенаправленная попытка Загрязнения территории России Ну наш инквизитор не угомонится И пишет Лица не видно, только погоны Ну знаете, на самом деле По-настоящему -по многие мужчины В нашей стране как говорится, тем более Носили на своих плечах погоны И, в общем-то, гордились этим Вообще-то Гордились, и у меня когда-то были погоны На плечах, сейчас нет Ну, гончара, возможно Я, я не в курсе, сейчас он не в, не в форме Удостоверение гончара Предъявил Предъявил, вы просили Почему это? Настоящий, не настоящий? Гончар написано, гончар, все У меня сомнений нету Вам надо в этот в экран из истории погон, вообще, если так, вот, откуда взялись вообще погоны. То есть в свое время были наши ребята, когда еще древние цивилизации, и чтобы их уничтожить, нужно было рубить им голову. И, грубо говоря, были не титановые погоны, по-моему, на, на левую сторону, чтобы от шальной шашки. Защищала, на всякий случай шею. Поэтому были вначале одиночные погоны И они как бы потом перешли Уже на службу военных То есть они уже пере переделывались Так что смотрите То есть это была некоторая защита От, от шальной шашки то есть, для, Чтобы не срезал голову Ну то есть они имели этот Ну реальный защитный эффект Поэтому что же Ну потом это как знаки различия Появились Поэтому что же это история, это, это жизнь. Хорошо, друзья мои, давайте вот как раз сейчас 30 мы с вами поговорили. Давайте завершим на сегодня нашу встречу. Благодарю вас за участие, за вопросы и жесткие вопросы. Поэтому давайте счастливо. Пока.